Всем привет продолжаем начать монотерапию. терапию и сейчас мы проходили э, декомпрессию до да, тракционной техники все за челюсть э, верхнюю челюсть и за затылок много было приемов да? но в основном это воздействие идет на грудной отдел а чтобы дотянуться вот конкретно до поясницы, можно э, тракцию провести за ноги для этого переворачиваем человека лицом туда ногами сюда на живот а сами в этот момент скручиваем просто в длину вот так вот достаточно будет чуть чуть вперед пододвинемся и захват защитковки Дели сюда и проделим вот сюда, подравнивайся, поближе ноги вот. Сейчас левый сустав Коленный? Нет, голеностоп. Да хорошо не. зафиксировано? Да, не. а да, не. да, да нет, все хорошо зафиксировано. А, да, видите, берем пошире, чтобы сильно была фиксация побольше, да, поэтому исключаем скручиваем так. <coughs> Тут может быть ассистент, его держав за руки, Натягивают туда и тоже он упирается в стол Либо ты держишь руками там за, за стол, держишься, да? Uh -huh. Здесь мы, соответственно, натянули Желательно, чтобы поясница поднялась, то есть надо под сыр выше И призывный толчок Но Ты немножко не так держишься, держись, чтобы руки были впереди Вот так, uh -huh. и так держись, да Чтобы пояс был зажат и можно сделать такую еще. О! О, была поясница. Поясница была, а -а -а. да? А -а -а. Все, дошли. Но ну, можно еще хлесткой такой то сделать. Но просто на столе я боюсь. Держишься. То есть опять повыше подняли до поясницы. И вот такой толчок. А, волна. Волну такую допустить, хлесткую. Вот, как говорится, дьявол кроется в деталях. Все дело в мелочах и можно в нюансах. На полу, наверное, можно да? на полу, да, то же самое на полу можно делать. На полу еще удобно дергать за одну ногу, когда одну придавил, а вторую дернул, тоже через это полотенце, но об этом в следующем видеоролике. А, да, ногой, да. Держать.